Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для тельцов на июнь 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом э, вытащу несколько карт на любовь для тех, кто в паре, и для тех, кто одинок и в поиске. Ну и естественно про финансы. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Я выберу 10 карт для вас. Под колодой. Ну что ж, замечательная карта. Карта суда и справедливости. Старший аркан представляет знак зодиака. Весы. Для кого-то... Для тех, для кого есть какие-то юридические вопросы, вопрос будет решен, причем может быть решен в вашу пользу, либо, может быть, суд решит 50 на 50, так как весы уравновешенные, то есть, если вы, например, судитесь из-за денег, может быть, разделят, решение будет принято, что вам и вашему оппоненту дадут одинаковую сумму, например. Карта Суда Справедливости иногда еще говорит о кармической справедливости. Во-первых, чтобы не посылала вам судьба, принимайте это. Карта говорит о том, что вы это заслужили. Во-вторых, вы можете узнать или услышать, получить какую-то новость о том, что, может быть, у вас был кто-то в вашей жизни, кто-то был в вашей жизни, кто был несправедлив по отношению к вам, обидел вас, принес какой-то вред вам. И вы можете узнать, что судьба наказала этого человека. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется в основном раскладе. В центре креста у вас двойка мечей. Карту перекрывает пятерка посохов. В основе креста у вас карта Верховной Жрицы. В недавнем прошлом карта Императрицы. Во главе расклада карта Колесницы. Колесницы. В ближайшем будущем карта дьявола. Для вас, мои дорогие, шестерка мечей. Простите, шестерка. Э, да, шестерка мечей. В вашем окружении десятка мечей, надежды, и страхи, тройка пентаклей. И чем все завершится девяткой кубков? Ну, конец у нас замечательный. Давайте начнем с малого креста. Двойка мечей, карта страхов когда мы боимся принять решение, потому что мы как бы не видим, не видим четко, что может принести, какой, какие будут последствия этого решения. Боимся сделать ошибку, боимся, что что-то будет не так. И поэтому, знаете, даже вот как будто глаза закрыты. Вы знаете, иногда мы даже подсознательно, может, даже и сознательно знаем, решение оно есть, но оно нам не очень нравится, и поэтому мы как бы боимся его принять. Например, э, если вы, например, на работе, вы знаете, что вам надо уходить, другого варианта нет. Но начинается вот это вот, э, да, но куда, вот я еще не нашел работу, вот, ну, не знаю, будут ли мне там столько платить, и поэтому я вот загнан в угол, я не могу... То есть решение это в общем-то, есть, уходите, все, но оно вам не нравится, вы боитесь этого решения. То же самое может казаться каких-то отношений, с которых вы знаете, что давно их пора закрывать, заканчивать, но начинаются вот это вот страхи, куда идти, что делать, дети, жилье и все остальное. Карту перекрывает пятерка посохов, карта, знаете, ну, во-первых, каких-то конфликтов. Может быть, вы не видите выхода из этого конфликта. Опять-таки, выход есть. Просто, может быть, он вам не очень нравится. Вы, может быть, живете с человеком, и у вас постоянные конфликты говорить о себе что ну, у меня нет другого выхода ну, давайте честно признаемся что выход есть просто он может быть довольно либо трудный либо вам не очень нравится поэтому просто иногда надо быть честным с собой, самим собой тогда эта повязка спадет с глаз то есть все будет вы будете видеть все четко карта еще ну, для тех, вот, кого вопрос касается работы, например, это, может быть, вот, постоянно ходите на какие-то собеседования, ходите, ходите, ходите, а пока нет никакого результата, и вы говорите, что, ну, вот, я загнан в угол, я не знаю, что делать, вот, продолжаю, как бы, продолжайте, потому что я вижу, карты, в общем-то, хорошие у вас. И помните карту справедливости, кармическая, а тут, тут же под этой картой еще замечательная карта, старший с рождения второго шанса. Так что э, не опускайте руки, продолжайте ходить. Если это у вас конфликты постоянные, то вы сами знаете, что делать в, этом, в этой ситуации. То есть решение принимать вам все равно. В основе вашего креста карта верховной жрицы, карта интуиции, которая говорит, такая философская карта «Доверяй себе». Доверяй своей интуиции. Э, карта бездействия. То есть надо провести вот это время в каком-то... Не надо торопиться предпринимать что-то, пока вы хорошенько не обдумали это. Пока вы как бы не сделали вот этот вот... Э, э, такую вот проверку. То есть хорошо ли вот это решение, хорошо ли это лежит у меня на сердце или на душе. Вот так. Если да, то тогда, да, можно тогда действовать, но пока вот как бы не торопитесь, проведите этот вот аудит внутренний, как бы, вот так вот. Что еще по этой карте? Карта Верховная Жрица – это внутреннее копание вот это наше в душе, на сердце и все остальное. Карта еще спиритуальная. То есть кто-то, может быть, так как в основе вашего расклада, может быть, кто-то сходит к тарологу, к астрологу, к эзотерику, либо вы решите заняться вот какой-то такой деятельностью. Карта, видите, на карте нарисована луна, луна это эмоции, вот она как бы поддерживает вот этот вот ваш период, эмоциональный такой период, июнь для вас. В недавнем прошлом карта императрицы, замечательная карта, карта беременности для кого-то, карта рождения детей или карта плодотворности, То есть, может быть, был очень такой плодотворный период у вас. Вы работали, но у вас результаты были на лицо Или была очень высокая занятость, но еще вы и в то же время много сделали чего-то. Карта императрицы, еще карта красоты. Карта управляется планетой Венера, то есть планетой красоты, любви. Может быть, очень хорошо она держит знак Венеры в своей руке. Может быть, очень будете хорошо выглядеть, выглядели недавно, или занялись недавно, поменяли полностью свой имидж кто-то, кто-то сменил прическу, кто-то сходил, сбегал по магазинам, поменял полностью свой гардероб, я не знаю, сходили к косметологу, и все-все-все вот это вот. Еще карта, знаете, когда... Для женщин, особенно это мужчины нас поддерживают. Они, вот, вот мужчина ваш вашей жизни. Он, может быть, вас вот так видит, как императрицу. То есть вы вот королева его жизни, красавица, хорошая мать, хорошая жена, я не знаю, хорошая подруга и все-все-все самое красивое, все-все-все вот так вот. В основе вашего расклада у нас карта колесницы. Старший аркан представляет знак зодиака Раков. Карта движение вперед, но ну, вас уже вот на этой колеснице ничто не остановит продвижение. Это карта победы. Победа иногда над собой, вот над своими страхами. Может быть примите это решение, причем правильное решение, подумав хорошенько, так как вам посоветовала Верховная жрица. Не торопясь приняли решение и двигаемся. Для кого-то эта карта повышение в должности, потому что он сидит на вот этом троне, то есть возвышение. Uh, у кого-то какой-то успех, победа в чем-то, в, в, в, в области работы, в области карьеры, в области своего бизнеса. Победа, может быть, как я сказала, над собой, над своими какими-то uh, проблемами. Может быть, у кого-то внутренние какие-то проблемы, проблемы. Может быть, у вас есть карта дьявола с алкоголем, uh, может быть, с, с какой-то зависимостью. Вы победили все это, вы теперь на коне. Хороша карта для отношений, которая говорит, что вы и ваш партнер или партнерша вы в одной упряжке, то есть вы хотите одного и того же от этих отношений, направляете эту упряжку туда, куда вам обоим надо. Карта транспортных средств. Для кого-то, может быть, покупка автомобиля важна или продажа автомобиля. Опять-таки, старший аркан говорит о том, что все будет довольно успешно для вас. Либо вы часто будете ездить на автомобиле. Может быть, у вас работа, связанная с поездками на автомобиле, на машине. Или вы, может быть, занимаетесь автомобильным бизнесом. Извозом, может быть. Ну и в ближайшем будущем у нас карта дьявола, старший аркан, представляет знак зодиака козерогов. Кто-то из козерогов может быть очень важен для вас. Ну и карта вот этих вот наших грешков, грешков Наше то, что мы делаем излишне. Как я уже упоминала, карта алкоголь, зависимости к алкоголю, может быть, трудоголики, кто-то излишний работает, все то, что излишнее, то, что плохо для нас, все хорошо в меру. Может быть, даже какие-то наркотические вещества или игровая зависимость у кого-то. Это такая большая проблема в современном мире. Я, кстати, специализируюсь как психолог именно в игромании. У меня очень много клиентов в этой области, поэтому я хорошо знаю, о чем я говорю. Но тут еще, знаете, может быть, даже и э, иногда мы вот такими цепями, э, как бы дьявольскими, привязаны к человеку, который... Это для нас, это неправильный человек рядом с нами. И надо эти цепи разрывать, надо бежать. Иногда карта говорит о домашнем насилии даже. Надо бежать оттуда. То есть э, для тех, у кого постоянные вот эти вот конфликты, надо, вы сами знаете, что надо делать. Просто вам не очень комфортно это решение, оно-то есть у вас. Что еще может быть, ну, если в таком, не в таком, как бы, драматическом, драматической интерпретации, то это может быть просто сексуальная зависимость, очень сильно, как, как бы, развита сексуальность, и, может быть, вы и ваш партнер, это все, что вас связывает, ну, это, это уже ваше личное дело, никого это не касается, да, так, так, значит, так, замечательно. Для вас лично шестерка мечей замечательная карта карта, когда мы оставляем все свои вот эти вот проблемы на одном берегу и двигаемся на этой лодочке к берегу счастья, там, где нам будет комфортно, там, где нам будет хорошо. Это может быть метафорический переход, переход такой, когда мы на этом берегу оставляем весь груз нашего негативного мышления и двигаемся к тому берегу, где мы все позитив. Мы на каждую проблему будем обдумывать, решать и принимать ее позитивно. Либо это на самом деле для кого-то уход, уход от проблем. Кто-то уходит с работы, идет, у вас есть уже куда, или вы знаете, куда вы двигаетесь. Кто-то, может быть, решит заняться своим личным бизнесом. Уход из отношений, я надеюсь, для тех, у кого это дело касалось именно вот домашнего насилия, каких-то конфликтов в доме, вы прислушаетесь к мнению карт и как бы оставите все это вот на том берегу и будете двигаться, пересекая реку жизни к другому берегу, там, где вы будете счастливы. Может быть, переезд именно, переезд на новый, в новое жилье для кого-то. Кто-то, может быть, переедет, пересекет моря и океаны, может быть, другую страну переедете, в другой город, в другой регион. Либо ваше жилье будет находиться там, где есть вода, какой-то водоем, может быть. В вашем окружении кто-то, очень близкий вам человек. Проблема у человека, десятка мечей, предательство, знаете, поэтому, надеюсь, в общем-то, не касается вас, но выпало вам, может быть, человек очень близок для вас, вам надо помочь этому человеку, помочь подняться, помочь выздороветь. А может быть, вы нанесли такую рану кому-то? Карта предательства – это не в, пол, не в прямом смысле, что вы предали кого-то. Может быть, человек как бы любил вас, а вы – нет. И вот это вот как бы нож в спину. Можно, да и на работе такое бывает. Надеюсь, что это не вы совершили такой как бы поступок, дорогие тельцы. Я думаю, что это просто кто-то в вашем близком окружении. Поэтому постарайтесь помочь этому человеку, потому что, по нумерологии это карта номер 10, цикл завершился, пора человеку вставать, пора выздоравливать из этого состояния, так что помоги, помогите. Надежды страхи, тройка пентаклей, надежды, я думаю, кто-то надеется получить новую работу, потому что тройка пентаклей – это когда мы выходим на новое место, карта подмастерья. А почему подмастерье? Потому что человек на любой работе, когда он начинает что-то новое, он немного как-то теряется, или пока не знает людей, пока не уверен, как, как он справляется с работой. Поэтому это называется иногда испытательным сроком, три месяца, три пентакля. То есть вы приглядываетесь, нравится ли вам на этом месте, к вам приглядывается начальство к вам приглядывается, правильно ли выбор они сделали, вот такой вот, знаете, период. Может быть, вы как бы Чему-то обучают обычно иногда нас на новом месте, каким-то новым навыкам, каким-то новым программам или еще чего-то. Еще эта карта экзаменов, я надеюсь, те, кто учится, то карта говорит, что надеетесь, может быть, хорошо сдать экзамены. Я думаю, что вы сдадите. У вас такая замечательная последняя карта. Может быть, боитесь каких-то именно вот экзаменов или какой-то налоговой инспекции. Это еще вот комиссии, проверки, инспекции какие-то. Вот этого боитесь. Но не бойтесь, потому что ваша последняя карта – девятка кубков, карта исполнения желаний. Это карта, знаете, такой младший аркан карты «Звезда». Карта «Звезда» – одна из самых позитивных карт в колоде Тара. И вот это вот она ей как бы эхо. Девятка кубков, девять чаш полных любви, радости, душевного благополучия и благосостояния. Загадывайте, загадывайте желание, все исполнится для вас. Понятно, что я вижу для кого-то, кого-то будут очень какие-то такие драматические события происходить в вашей жизни в этот период. Но я думаю, что сам результат, конец, концу месяца у вас все наладится, все будет так, как вы именно хотите, как вы об этом мечтали, может быть. Карта, праздну... <coughs> простите, карта празднования. Кто-то, может быть, будет накрывать столы, приглашать друзей, приглашать гостей. Выпивка. У карты есть оборотная сторона. Это именно опять связанная с алкоголем, поэтому постарайтесь контролировать себя, чаши, алкоголь. Не перепивайте, не переедайте. Тоже, это тоже об этом говорится по этой карте. И как бы наслаждайтесь вот этим вот концом месяца, где у вас все-все ваши желания исполнится. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим про любовь. Все-таки у нас как-то таких особых любовных карт не было, поэтому давайте проясним. Обещала, значит, надо делать ваши первые три карты для тех, кто в паре. про любовь к тельцам для тех кто в паре тройка пентаклей опять карта луны ой дорогие мои тельцы ну и карты я вам вытащила ну надеюсь это не для всех ну а для некоторых все-таки вы не пара а может быть вас в отношениях трое и предчувствие у вас есть о том, что ваш партнер или партнерша что-то делают за вашей спиной. Не могу никак приукрасить. Вот что выпало, то выпало». Еще раз хочу сказать, что, надеюсь, это не для всех, а вот, но кто-то должен вот это услышать. Карта Луны – это карта тайн, секретов, даже лжи, предчувствия. Я думаю, что вы чувствуете это, что вас не двое, а трое в отношениях. И вот, пожалуйста, карта воришки, то есть человек делает что-то в ночи за вашей спиной. Для тех, кто одинок и в поиске – Тройка чаш, десятка посохов. О, ну, долго вы не будете, я думаю, одиноки, потому что ваша последняя карта – это карта предложения руки и сердца, карта празднования, подготовки к свадьбе, обручению. Ну, замечательные карты, десятка посохов, то есть вы можете, наконец, вот эту тяжесть сбросить с себя, тяжесть, может быть, одиночество тяжесть, вот когда на душе вот это вот у нас что-то не так, и мы каждый. Может быть, вот именно вот это то, что почему задаваться постоянно вопросом, почему я одинок или одиноко. От этого можно как бы избавиться. Ну и тройка час. Вы можете встретить, кстати, этого человека среди своих близких друзей где-то во время какого-то празднования. тройка, Или вы, может быть, будете праздновать со своими близкими, с друзьями или с близкими. Вот этот вот, это тоже карта празднования. То, что вы встретили правильного человека, человека, с которым в котором вы хотите построить будущее. Ну, замечательные карты для тех, кто одинок и в поиске. Давайте посмотрим, что у нас про финансы для тельцов. Карта солнца. Вот с финансами у вас будет все замечательно. Ну, тельцы, земная стихия. Знаете, как зарабатывать деньги и как их тратить правильно. А... Вы знаете, даже добавить, в общем-то, нечего. Семерка э, посохов – это карта воина, то есть отстаивать свое, королева мечей. Это, может быть, человек, с которым вы работаете, может быть, даже ваш начальник, потому что королева мечей – человек умственной деятельности какой-то. Это, может быть, даже адвокат. Вам, может быть, надо отстоять что-то. Или отстоять себя, свою, может быть, зарплату, повышение зарплаты, повышение должности, что-то перед своей начальницей, может быть, для кого-то. Э, карта Солнце – Это может быть новая работа, это может быть новые какие-то начинания в вашей жизни, но чтобы это не было финансово, финансовое благополучие. А ребенок на карте солнца говорит о, о новом начале, может быть новый проект вам дадут, новую должность вам дадут, что-то вот такое очень и очень позитивное. Ну что ж, мои дорогие, концентрируйтесь вот на этой карте солнца. Каждый раз, когда у вас будут какие-то э, неполадки в жизни или что-то, помните о ней, что в общем-то результат у нас вот эта карта солнца. Пусть вам солнце светит весь этот месяц. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч.